Привет, автономы и лица с нетрадиционной пищевой ориентацией. Ну что ж, идет день 12. И я по-прежнему без пищи. Повторяю, пищу я исключил, но жидкости пока не исключил. Я говорю, это мой путь, иду так, как мне комфортно, как мне экологично. Если я в чем-то заблуждаюсь, но я думаю, тело подскажет, когда надо исключить жидкость, надо ли ее исключить или сделать выход. Пока вот физически... Я не ощущаю никого дискомфорта. Пока физически вот все нормально. Как бы я уже говорил, что аппетит это иллюзия, чувство голода иллюзия. Для себя я это все уже давно доказал и в общем-то показал себе все это, что на самом деле это так. Есть как бы в животе небольшая пустота, но она вот с утра как бы ее уже нет, а к вечеру бывает днем. Вот как бы пустота немножко дает о себя знать. Ну как знать? Ну просто. Я даже не знаю, как эту пустоту назвать, может даже легкость какая-то. Потому что действительно от еды у нас есть не насыщение, а тяжесть. Просто появляется тяжесть как бы. И да, многие замечали, что хочется спать, но чтобы это все переварить, эту тяжесть, чтобы она исчезла. Странно, конечно. Вроде мы получили энергию, да? а вместо того, чтобы двигаться, нам говорят, в спортзал нельзя да, после еды как минимум полчаса. Ну, странно это как-то. Вот вы батарейку представляете, подключаете к моторчику, да? А моторчик говорит, не, я, мне надо переварить все это полчаса, а потом я так и быть покручусь, как бы энергию получу. Ну, кто-то скажет, нет, это не в чистом виде энергия, ее как бы надо извлечь из еды, и только потом она появляется. Вот. Ну хорошо, тогда откуда она без еды появляется, вот, откуда мы ее извлекаем. А возможно мы ее напрямую извлекаем уже готовую. Вот, То есть в еде она законсервированная, а тут готовая. Вот, Еще такие мысли приходят, что... Ну, вот, по поводу мотивации, ищу мотивацию. да? Я же говорил, что у меня по сути-то мотивации нет. Вот, если мы берем еду, что еда привычка, да? Вот, ну, Я как бы сравниваю, вот алкоголь, сигареты, это привычка Это вредно, разрушает организм Но Еда тоже разрушает организм, по большому счету да, Даже так называемая правильная еда Но мы живем же мало да? Вот. Без еды-то, я так думаю, все-таки люди дольше живут Но, Ну, во всяком случае, на минимальном питании люди живут дольше Это как бы... Не знаю, есть ли статистика Надо смотреть вот. ну, Время покажет Я говорю, это область... Не новая, но не исследованная, скажем так. вот. Если кто-то ее исследует, то результаты пока нам недоступны в официальном виде. Вот. А что еще? В сигаретах, в алкоголе нет необходимости. Ну, Как я выяснил, в еде тоже нет необходимости. как бы Организм приспокойно без нее обходится без еды. Да? Но, то есть, вот как бы если это брать, Еда не нужна. Единственный момент ⁇ это вкусы. Вот мозг говорит, ну что вкусы, как бы нам же, мы пришли в этот мир, у нас есть чувство осязания, у нас есть чувство слуха, зрения. Вот. И есть, соответственно, запах и вкусовые ощущения. Как бы ты хочешь и вкусы исключить. Поэтому я думаю, нет, вкусы я не хочу исключать. А, еще Зависимость. Вот. сигарета алкоголь это как бы зависимость психологическая, заметьте, не физиологическая. Вот. А еда, видимо, тоже зависимость и тоже психологическая, не физиологическая. Так что вот этот момент еще нужно будет для себя как-то в голове переварить. Вот. Ну, он уже переварен. Я говорю, вот пока вот, по вкусам, по вкусам. Стоит ли их исключать? Вот, ну мозг уже согласен, вот, он сначала говорил, ну что, давай 10 20 30 это попитайся, что тут такого-то малоедения, зачем тебе сразу туда, в автономию? тогда совсем исключать, попитайся пока, потом он уже согласен, ну а чтобы раз в месяц не попитаться, ну хотя бы раз в месяц-то давай, нажрись по полной, и причем я уже говорил, что м -м, нужен даже не столько вот это вот пища, еда, да, а сколько вот эта тяжесть упасть сразу, ну попитайся, он же меня говорит, не попитайся там овощами, там, фруктиками, да, чем-то вот таким, как считается полезным. Вот. Как вегетарианство там строения нет. Он говорит, купи пельмени с мясом, нажмись мясо, вот. вот этих маринадов всяких, то есть тяжелой вот этой вот пищи, то есть как бы тяжесть, чтобы сразу упасть, чтобы вот эту тяжесть получить. То есть вот, вот такие вещи как бы мозг выкручивает. Посмотрим. Возможно, будут у меня и шаги, как бы, отступления эти. Я же говорю, я не исключаю все это. Я не собираюсь туда ворваться и как бы там сразу закрепиться. Оно может получиться, может нет, я не знаю. Я же говорю, нужно мотивацию найти. Пока для меня мотивация вот есть в 40 дней. Я себе такую установил. 18 дней у меня было, да, без пищи. Вот хочу в 40 дней посмотреть. Есть мотивация в 2 месяца. Ну, есть такая мысль, в два месяца, не знаю, сразу в два месяца войду или э, сначала 40 дней, потом все-таки сделаю шаг назад и потом в два месяца войду. Я посмотрю, пока не знаю, как это будет. Пока все идет так, как идет. Но, повторяю, вот энергии есть, как бы слабости нет. Единственное, что зябка, не то чтобы как бы прям знобит-знобит, нет, но вот скажем, есть не то, чтобы чувство холода, как бы, ну, я не знаю, с едой это связано или нет, посмотрим, но она то проходит, то снова как бы появляется, как-то ванне полежишь, и как бы все нормально опять, то есть вот это вот чувство тепла накапливается, а то, что морозит, нет, морозит как бы не морозит, но я просто вижу, что люди как бы, при этой температуре по-другому немножко одеты. Мне хочется одеться чуть-чуть потеплее. Сказать, что прям знабитый и морозит. Нет, такого нету вот. Но как бы прохладнее себя чувствую. Пройдет, не пройдет, не знаю. Посмотрим. Думаю, возможно, возможно, соглашусь с некоторыми уважаемыми автономами, что это от воды. Возможно, это от воды. Что если исключить жидкость, то оно пройдет и будет как бы жар. Не знаю. Посмотрим. но ну, вот тот же Миша из Португалии, он говорит, что у него сначала на первом заходе был жар. Вот, он заходил на сухие дни а на втором заходе как бы жара не было то есть ну посмотрим от чего это зависит ну вот пока друзья свои наблюдения я вам сказал в основном это мозг это наш ум вот. а, теперь а, были в комментариях запросы по мирозданию какие мысли а, ну это мысли больше из головы пока по мирозданию вот. пока откровений как бы таких нет особых но тем не менее вот. Здесь я хотел бы затронуть Виктора Григорьевича Катющика немножко вот, по, по поводу пространства, вот. оси координат, вот, Ортогональные и так далее, он там ролики выпускал. Мне бы хотелось узнать, как Виктор Григорьевич объясняет перспективу, потому что я был на двух математических форумах, и они там, кроме официальной точки зрения, ну перспектива это перспектива и все. И в общем-то там какие-то углы рисуют. Но у меня есть знакомый математик, который объяснил, что ну, вот, то, как они пытаются объяснить, это официальная точка зрения. Если математически это объяснять, вот, то все несколько выглядит иначе. Вот. Там и форму земли можно объяснить, и все остальное. Вот. Ну, был эфир на канале «Револьвер» по этому поводу. Эдвард вот. Найдите, посмотрите. Вот. Ну Смысл в чем? Смотрите. Вот Виктор Григорьевич говорит, что ортогональная ось координат, это ось Y, Z X, да, вот три оси под 90 градусов друг к другу, вот оно вам пространство. И как бы ничего, кроме пространства трехмерного, быть не может. Время он не считает, ну вот, ось, вот эта вот ортогональная координата, это же протяженность, да, как бы получается, а время что, не протяженность, то есть мы ее не учитываем. Он как-то вот со временем особо относится. Не знаю, есть у него там ролики по времени, нет, посмотрим. Ну, дело даже не в этом. Я сейчас не этот вопрос затрагиваю. Да? Он говорит, ну вот смотрите, вот к этой оси XYZ четвертой уже под 90 градусов не прилепишь. И на этом он строит как бы свою аксиому, да, убежденность, что есть вот трехмерность, все остальное от лукавого. Да? Все остальные дуры. кто не знаю, другой отец дуры. Ну, здесь я хочу сказать... Давайте мы же не можем, ну как не можем, наверное, не можем, но многие из нас не могут представить четырехмерное пространство из трехмерного, ну это трудно, да? Вот. Но как трехмерные существа мы же можем представить двухмерное пространство. Ну это же нам доступно многим, да, представить двухмерное пространство. Так вот, представляем двухмерное пространство, где нет третьей оси вот этой координат ортогональной, и там живет существо. Вот и которая бегает по этой плоскости, да, по двухмерному пространству и кричит, а куда я еще 90 градусов представлю? У него в голове не укладываются. Вот такой тоже своеобразный Виктор Григорьевич Катющик там бегает двухмерный и говорит, нет, третье пространство, вот третья ось, это от Лукавого, есть только двухмерное пространство, вот Бог создал мир двухмерным, и нам некуда впихнуть. То есть, вот получается вот так вот. Для него тоже будет, как бы, вот это для двухмерного существа. Третьего, он не сможет это вообразить Вот как Катющик здесь, трехмерный, не может вообразить четырехмерного. Так же двухмерный Катющик не может вообразить трехмерного. Вот и все, собственно. Поэтому мы просто не знаем, куда прилепить четырех... четвертое пространство, четвертый угол. да А трехмерное это существо знает. Вот. Это первое. Второе, он говорит, пространство не изгибается. Ну, вот... Оно не изгибается. Почему? Ну, как бы, да, в трехмерном. Значит, должно что-то быть больше пространства. В чем-то оно должно изгибаться, да? Вот. Ну, смотрите, вот двухмерное, в трехмерном же может изгибаться. Вот это двухмерное. Для того существа двухмерного, заметьте, ничего не изменится. Для него пространство, оно будет как плоскость. Оно не изменится. А мы можем его согнуть хоть в трубочку. И совместить две точки, да, сделать там прокол, ну, может быть, сможем. Не знаю, как это нам некоторые физики говорят или математики. Вот. Но тем не менее мы это можем сделать. Вот. Мы это представить можем, как трехмерные существа. В третьем измерении есть где сгибаться двухмерному пространству. Также и трехмерное пространство в четырехмерном, ему и есть где изгибаться. Вот. Пространство не стало другим. Оно N-мерное. Вот. Четырехмерное, наверное, можно извернуть в пятимерном. Ну, соответственно, и трехмерное и в пяти, и в шести, и в семимерном тоже изогнется как-то своеобразно. Вот. Ну, тут возьмем вот э, простой пример, это лента вот эта Мебиуса, да, когда ее вот поворачивают и склеивают, а потом на одной стороне мы как бы пишем, и в результате карандаш пишет на обоих сторонах, как бы получается линия, да, вот вам. Ну, такой э, грубенький такой пример, конечно, Ну, вот, вот так вот можно изогнуть пространство, почему бы и нет, для вас, вот вы живете в пространстве, вы этого не увидите. Вот. Ну а вот тот, кто снаружи наблюдает вот так. Вот такие мироздания. И немножко я хотел бы вам рассказать про экономики, что ли. Мы же живем в, соци... в социуме, да? Ну даже не про экономику, а про то, что нас зовут голосовать. Вот. По голосованию. Смотрите, люди. Вот. Стоит ли голосовать. Вот создавать и разрушать энергии тратится одинаково. Но те люди, которые там лезут во власть, они выбрали способ разрушать. Стоит ли за них голосовать? Они все вам говорят одну и ту же вещь. Даже те, кто говорят, посадите нас в кресло и будет все по-другому. Не будет, потому что они вам не предлагают альтернатив. Они вам предлагают все то же самое, но якобы а, мы это сделаем справедливее. Но это бред. Вот Я просто задам вам вопрос. Смотрите. Нам говорят про инфляцию, дефолты и все такое прочее. Они даже не знают, как формируется бюджет. Вот. Кто немножко знает бухгалтерию, тот поймет. Вот. Смотрите, вот бюджет формируется не из налогов. Бюджет это если вам нужна дорога, вы составляете смету, нет денег, вы как страна печатаете эти деньги, у вас есть станок, закладывая туда и зарплаты, и расходный материал, и все остальное. Все туда закладываете, и вот вам из этих смет формируется бюджет. Соответственно, если нет средств, они печатаются. И туда вкладываются и пенсии, и армия, и все остальное, и космические расходы. И все, все, все, все, что нам нужно, все туда вкладывается. И это все услуги, это все товары, это не пузыри. Вы поймите, вот эта экономика, вот товары, да, и финансы, это как сообщающиеся сосуды. Вот если мы докладываем денег, да, в том сосуде появятся новые товары. Вот. Изымем деньги, ну, не будет товаров, не на что производить. У людей не на что будет покупать. Закладем товары, значит, надо добавить денежной массы, она появится и люди купят. Надо добавлять ее. Это вот так делается. Если мы не добавляем денежной массы или мы затыкаем дырку между сообщающими сосудами, вот тогда возникают вот эти все проблемы с инфляцией со всей бедой. Но вам никто это не расскажет. И, соответственно, вам кто-то говорит, что мы включим печатный станок Нет, они вам это не говорят Они вам тоже говорят, денег нет, но мы держитесь Мы их отнимем у богатых, вот что они вам говорят Ну кто отнимет? Это революция как минимум Они же не хотят революции, они просто говорят, посадите в кресло Так за кого голосовать? И вот смотрите Здесь я вам просто скажу еще одну вещь Кто все-таки думает, что будет инфляция и все остальное Скажите, а вот... Зачем тогда занимать деньги у Международного банка? Ну вы их не напечатали, но вы их заняли. Деньги. Доллар заняли. И стали еще должными. Порождая вот эти проценты. То есть вот зачем занимать деньги и быть должным? Вместо того, чтобы напечатать те же деньги и не быть должным. Вот простой такой вопрос. Зачем? И куда девается инфляция в этом случае? Да... Повторяю, это бред, и об этом никто вам не рассказывает. Потому что они не знают. Вот экономика, то, что они говорят, это ограбление, не экономика. Это просто ограбление населения. И не говоря вам того, что говорю я, как формируется бюджет, соответственно, что мы включим печатный станок, что мы исключим налоги в принципе, да, что пенсионеров мы включим, деньги для пенсионеров напечатаются. Вот. Банки – это не хозяева денег, банки – это кошельки. Вот. А хозяева денег – это те, кто печатают деньги, кто разрешает печатать деньги, вот скажем так. Вот. И они вам этого не говорят. То есть это идет простое банальное ограбление, управление человечеством, гнобление его, унижение человека. Вот что идет в сегодняшнем мире. Хотя можно выбрать, конечно же, другой путь созидания. Энергии потратится столько же. Но, повторяю, они выбрали… Путь, разрушение поэтому голосовать там не за что пока не появится человек который вот скажет то что я вам говорю голосовать там не за кого за кого вы хотите голосовать кого вы хотите посадить в кресло нового путина что ли вот. то есть кто бы там что ни говорил они все на одно лицо вы друзья как не садитесь музыканты не годитесь не за кого голосовать в принципе не за кого вот. поэтому все остальное что вот ты не взрослый, если не проголосовал. там И весь остальной бред про то, что вот, э, политика тебя не выключит. Ты выключил политику, она тебя не выключит. Ты можешь выключить политику. Ты займись собой, прежде чем у тебя не возникнет вот этого понимания. Да, вот, о чем ты вообще, о каких процессах в стране можешь говорить. Вот Ты же не суешь два пальца в резетку. Ведь не суешь же. А в голосование лезешь, не понимая процесса. Вот поменять резетку, если ты не знаешь, как назовешь электрика, он хоть немножечко знает, но они в основном наблюдают, да, они не знают, что такое электрический ток, как бы, да, ну, вот, как его извлечь, уже немножко знают, как бы пользоваться этим, вот, они это делают, вот. а вы даже этого не знаете, вы себя не знаете, вы не знаете, как устроен, как этот процесс действует, вот, я вам сейчас объяснил на самом деле, как этот процесс должен быть, происходить, как формируется бюджет, нет денег, напечатай. Вот и все. Вот. Это же очевидно. Вот. И не делай вот этих затычек между сообщающимися сосудами. Товары, денежная масса. Вот и все. У нас сейчас переизбыток товаров. Ну, посмотрите, продукты просрочка, да, равняются тракторами. То есть товары не успевают раскупаться. В магазине лежат. А вот эти машины, гитары, автомобили, которые стоят, и люди их не покупают. О чем это говорит? О том, что нет денежной массы в мире необходимой. То, что идет ограбление народа, она скапливается у банкиров, а вам не дается. То есть вам зарплаты не платятся адекватно. Вот. И никто этого не говорит. Так за кого вы хотите голосовать? О чем вы говорите? О чем вы вообще можете говорить в этом отношении? Это мои мысли. Жду новых вопросов, о чем хотелось бы узнать. Что вот есть какие, поделюсь с вами. До следующего выпуска. Повторяю, у меня пока идет 12 день. Без пищи, все хорошо. И на этом автономные люди с нетрадиционной пищевой ориентацией с вами прощаюсь. До следующего выпуска.